Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе восьмой вариант из сборника Ященко 2022 года. ЕГЭшного, конечно же, ФИПИшного, тем более, и которых 36 вариантов в сборнике. Давайте глянем первое задание. Необходимо найти корень уравнения. Смысл в чем? Тройку мы должны представить в виде логарифма по основанию 4. По определению логарифма это будет логарифм 4 третьей степени по основанию 4. То есть вот основание мы оставляем, и это же число возводим в степень тройки. Но дальше что? Логарифмы одинаковые, соответственно, то, что логарифмируется, мы с вами приравниваем. То есть получается 2 в степени 5х плюс 7 должно быть равно 4 в третьей. Ну, естественно, четверку надо теперь представлять через двойку. Сама по себе четверка это 2 в квадрате, но четверка была в третьей степени. По свойству степеней показатели степени у нас здесь перемножатся, то есть останется 2 в 6. Ну а теперь остается умножать, умножать приравнивать показатели степени, то есть 5 х плюс 7 равно 6, соответственно 5 х равно минус 1, и x тогда будет равен минус 0,2. Запишем минус 0,2 и посмотрим далее. Перед началом первого тура чемпионата по шахматам разбивают участников на игровые пары. Всего в чемпионате 16 шахматистов, 4 из России. Надо найти вероятность того, что у нас с Россией будет играть с Россией. С Россией, с Россией. Ну, Россия, с Россией, конечно же. Что получается? вот Мы берем этого Федора Волкова и убираем. Сколько шахматистов остается? 15 штук их остается. А из России сколько остается? 3 штуки. Соответственно, вероятность нарваться на россиянина у нас будет... 3 к 15. Ну, если сократить в виде представить, это 0,2. Записали. Давайте посмотрим третье задание. Угол между бисектрисой CD и медианой CM проведен из вершины прямого угла ABC. так, а, Точнее, какого? ABC. Из угла C треугольника ABC равен 10. Найдите меньше угол треугольника. Ну, вот смотрите. У вас CD бисектриса проведена из прямого угла. То есть делит пополам 90 градусов. То есть можно сказать, что угол... АСД в таком случае будет 45 градусов. Но при этом по условию угол у нас МСД он 10 градусов. Ну как бы найти не составляет труда угол АСМ. При этом что получается? Медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная гипотенузе, делит его на два равнобедренных треугольника. То есть у вас угол А и угол АЦМ одинаковые. То есть угол А. Будет 35 градусов. Ну, Понятно, что да, угол B, так как прямоугольный треугольник 90 минус 35, 55. А вам необходимо найти меньший угол. То есть 35 записали. Далее. Найдите значение выражения. Что у нас есть? У нас есть умножение степеней с одинаковыми основаниями. Значит, показатели степени сразу можно сложить. Получится 4,33. А потом будет деление. При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается, а показатели степени вычитаются. То есть получим мы с вами а в минус 1. Отрицательная степень переворачивает число и становится положительной. То есть фактически единица делить на а. Но если мы единицу поделим на 2 седьмых, то то же самое будет, что 7 вторых. Что в свою очередь дает 3,5. Записали 3,5. Дальше. Объем треугольной пирамиды 14, плоскость проходит через сторону основания, при поэтому делит в отношении 2 к 5, от вершины. Найдите больше из объемов пирамиды. Ну, в чем тут смысл? Дело в том, что ну, можно, конечно, ввести обозначение, наверное, чтобы попроще было. Давайте вот так сделаем. Вот Если мы проведем высоту, например, это будет DH, то объем нашей пирамиды ABCD, так, а, Б, С, Д. Это будет треть площади основания, то есть А, умноженное умноженная на высоту DH. При этом объем полученной пирамиды, найдите больше из объемов. Ну, давайте пока просто полученные пирамиды, то есть это А, Б, Это 1 треть площади его основания, вот удивительно, то же самое основание. На его высоту ну, давайте пусть здесь будет высота СК. Теперь давайте посмотрим, а как у нас DH относится к SK? Понятно, что два треугольника, а именно DHB и SKB, они подобные. То есть они оба прямоугольные, у них общий угол DBH. В таком случае можно говорить, что SK будет относиться к DH так же абсолютно, как SB будет относиться к DB. А у нас по условию отношение 2 к 5, то есть 2х к 5х. SADB будет 7х. Ну вот отсюда мы, в принципе, получаем 5 х 7 x то есть 5 к 7. Следовательно, вот здесь можно написать 1 треть площади ABC на 5 седьмых DH. Ну и по-русски это 5 седьмых объема ABCD. Ну, тогда нам что надо найти? Больше из объемов. Ну, понятно, что тогда оставшийся, оставшийся многогранник по объему будет 2 седьмых. Ну, как бы единица минус 5 седьмых. 5 седьмых больше, чем 2 седьмых. То есть мы будем находить именно 5 седьмых. Объем дан 14. То есть 5 седьмых мы умножаем на 14. Сокращаем и получаем 10. То есть в ответ у нас с вами десяточка пойдет. Далее. Прямая является касательной графику функции. Найдите А. Ну, в чем смысл? Для начала приравняем производные. Производная 9х плюс 6 это просто девятка. Производная Ах в квадрате это 2а. Минус 19 x минус 19. И, соответственно, плюс 13, ну, производный плюс 13, это, в принципе, у нас 0. Только не 2а, а 2ax. Понятное дело, что а это коэффициент, он, в принципе, выносится. А производный x квадрате это 2x, ну и, соответственно, умноженное на а. Вот ну, видите, у нас здесь две переменных. но это, в принципе, логично. То есть, потому что, когда мы приравниваем производные, мы находим не саму касательную. Мы находим, грубо говоря, ну, в данном случае парабола дана. По всей вероятности, две касательных, которые будут иметь там одинаковый коэффициент. Слабость себе, конечно, представляю это, потому что там линейная функция должна получиться. Ну да, функции как функции, не должно быть такого. Ну, в общем, у нас есть две переменные. Это вот когда кубическая парабола да, дается, вы можете найти две разные касательные. В любом случае, раз касается, то есть точка пересечения. То есть мы функции можем уравнять. То есть написать, что 9х плюс 6, ах в квадрате минус 19х плюс 13 и надо решить вот такую систему. Необходимо найти А. Да, соответственно, давайте вот отсюда мы выразим x. Что получается? Получается 2 ах равно 9 плюс 19 это 28. Ну и соответственно, в таком случае x будет равен 14 делить на а. Только в этой, во второй части ни в коем случае следствие вот такого не пишите, потому что. У вас система дана, ну и, соответственно, из одного уравнения следствие самой системы писать, ну, как бы, мавитон неправильно это. Это, грубо говоря, черновое оформление, так как это первая часть, да бог бы с ним. Ну и, соответственно, мы подставляем во второе уравнение то, что мы там выражали. Будет что у нас? 9х, соответственно, плюс 6. так, ага, ага, ага. Ну, давайте подставлять, то есть 9 умноженное на 14 делить на а, плюс 6, равно а на 14 в квадрате. То есть 196 на а в квадрате, там, минус 19 на 14а и плюс 13. Ну вот ажки шки сокращаются. Смотрите, у нас вот 14 делить на а, там 196 делить на а, 14 на 19а, ну, делить на а. В таком случае мы, в принципе, можем все это хозяйство сразу посчитать. И у нас с вами получится минус 196 делить на а равно так, минусу 7. Ну и в таком случае а будет это минус 196 делить на минус 7. Это соответственно 28. Вот как-то вот так. Далее. расстояние от наблюдателя, находящиеся на высоте h метров над землей, выражены в километрах. До видимой линии горизонта вычисляется по формуле... Ага, формула дана. Кстати, да, помню, был комментарий, типа, ну мы же подставляем километр, как мы там метры-то получили. Дело в том, что h находится в метрах. Это расстояние, куда мы с вами видим... Это в километрах. Немножко разные расстояния, поэтому в метрах там и получится в итоге. Ну, в общем, R равно 6400. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 километров. Насколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 24 э, километров. Ну, давайте, во-первых, из формулы H выразим. То есть, сначала мы с вами что делаем там? Ну, убираем корень. То есть, L будет в квадрате. Потом у нас h на r умножалось, соответственно, здесь появится деление на r. То есть я делаю противоположное действие просто. h делилось на 500, соответственно, здесь появится умножение на 500. В таком случае, что у нас с вами выходит? Это у нас было там h1, здесь, соответственно, l1. Ну и h2 в таком случае, конечно же, на 500 делить на r. Понятно, что h1 это то, что у нас там 4, соответственно, h2... Точнее, не 4, H1 это та высота, на которой видно 4 километра. H2 это та высота, на которой будет 24 километра. Э, видно. Нам как раз надо найти, вот, насколько поднимется. Поэтому мы находим ΔH. То есть разницу в высоте. То есть это H2 там, минус H1. То есть что мы получаем? Мы 500 делить на R сразу можем вынести. А здесь остается L2 квадрат минус L1 квадрат. А вот L это как раз наши 24 4. Что тогда получается? Так, 500 делить на 6400. Ну, 24 в квадрат минус 4 квадрат. Можно сразу по формуле сокращенно умножение разность квадратов расписать. дабы 24 минус 4, то есть 20. Ну и 24 плюс 4, то есть 28. Вот, в принципе, то, что нам нужно посчитать. Нолики отлетели. Можно посокращать там. Сколько вам угодно, но если вы все это хозяйство посокращаете, вы получите 43,75 метра, вот, то есть на 43,75 метра нам необходимо с вами подняться. будет. Хорошо, дальше. Первый садовый насос перекачал 10 литров воды за 5 минут, второй насос перекачивает тот же объем воды за 7 минут. Сколько минут эти два насоса должны работать совместно, чтобы перекачать 72 литра воды? Ну, давайте производительность. У вот, Меня физики съедят. Я не помню, буква которая производительность. Вообще есть такая или буква, выражается. Ну, в общем, смотрите. 10 литров воды за 5 минут. То есть, 10 делим на 5. Получается 2 литра в минуту у него производительность. У второго за 7 минут. То есть, 10 седьмых литров в минуту производительность второго. И нам надо узнать 72 литра, сколько они будут перекачивать. То есть 72 делим на их суммарную производительность. То есть это будет 72 делить на 24 деленное на 7. Число делим на дробь, то есть дробь переворачиваем. Можно немножко сократить. И получается 21 минуту они будут пыхтеть и жрать электричество. Давайте дальше. На рисунке изображен график функции. Ну смотрите, это у нас логарифмическая функция. А, не, соврал, бред несу, логарифмически иначе. Это у нас ветвь параболы. А стандартный ветвь парабола, она проходит через точку 1,1, через точку 4,2. И вот она у нас вот так выглядит. То есть это y равно корень из x. При этом в общем виде можно записать, например, там m, там k-n, плюс l какой-нибудь. l -ка двигает график вверх-вниз, n двигает график вправо-влево m делает расширение сужения, к оси y, по-моему, это называется. Ну, в общем, координату y увеличивает в м раз, ну, или уменьшается все зависимости, все зависит от коэффициента м. Ну, давайте посмотрим. У вас что-нибудь изменилось? В принципе, первое. У вас сдвинулось на 2 единицы влево. То есть, коэффициент n у вас равен минусу 2 Движение верхнее произошло. Хорошо. Но ну, если бы это просто движение было, бы у вас вот здесь точка была бы, вот здесь точка, то есть вот он бы вот так вот пошел. Что мы видим? У нас вот это расстояние 2 стало 3. То есть в полтора раза увеличилось. Это означает, что коэффициент m, ну это вот у меня m, тут естественно по-другому задают, ну, пофиг бы на это, равен 1,5. То есть в итоговом, в итоговом, Обозначение все это выглядит как полтора на n плюс, Ой, то есть не n какая n, у нас там x, соответственно, x плюс 2. Я как обычно еще не проснулся, хотя время уже 12 часов. Что дальше? Ну, а дальше нам надо найти значение функции в точке 0,25. подставляем. То есть f от 0,25 я по всей видимости еще и простыл, потому что все время пытаюсь хрипеть. Корень из 2,25 это 1,5, ну а 1,5 полтора на 1,5 полтора, 2,25. Неожиданно получилось. Хорошо, давайте глянем дальше. Вот оно клевое задание. Что у нас тут есть? Игральный кубик бросают один или несколько раз. Оказывается, что сумма всех выпавших очков равна 3. Какова вероятность того, что было сделано 2 броска? Округлите до сотых. Ну, здесь используется формула байеса. Давайте я ее вам запишу. Вы ее все равно ни хрена не запомните. Поэтому я вам потом костыль покажу, как это можно сделать иначе. Не, ну, может кто-то, конечно, запомнит. Я, например, ее не помню. Я ее периодически гуглю. То есть я знаю, что она есть, что она применяется. Но я забываю как. Потому что тервер – это это страдание. Это боль. В общем, выглядит она вот так. Что и что. А, ПА... Это у нас вероятность события, ну, наступления события А. События А. Дальше. PA, ну, тут не ПА от Б, а у нас только ПБА. Ну, вообще ПА от Б это вероятность наступления А при наступлении Б. Соответственно, ПБ А то же самое, только вероятность Б при наступлении А. При истинности А, можно так сказать. Дальше. Что такое ПБ? Это у нас полная вероятность наступления. Получается Б. Ну и что у нас выходит? Давайте мы за А возьмем количество... Бросков за B мы возьмем сумма чисел, которая выпадает в итоге. Что получается? Можно записать вот так. PA равно 2, B равно 3. То есть два броска в сумме 3. Это вероятность такая, такая... И, соответственно, то есть вероятность того, что у нас э, делали э, два броска и выпало три очка, то же самое, что выпадение трех очков при двух бросках, что сделали просто два броска и выпало просто три очка. Ну, грубо говоря, вот это вот так считается. Давайте считать ху из ху, грубо говоря. Так, вероятность трех очков за два броска именно. То есть, просто именно сделали ровно два броска. Вот в чем смысл. Как у нас это будет выглядеть? Как мы можем вообще эти три очка получить? Мы можем получить это 1 плюс 2, ну и 2 плюс 1. То есть, на первом выпало одно очко, на втором броске два очка. Или наоборот, на первом два очка, на втором одно очко. То есть, в сумме три очка получается. То есть это два варианта из 36, 36, потому что у вас 6 возможных вариантов на бросок и 2 броска. То есть это 6 в квадрате, 36 возможных вариантов. Соответственно, 1,18. Записали. Дальше. PA. Мы его берем абсолютную вероятность единицы. То есть, ну, мы ищем, что два броска, и мы говорим: вот сделали именно два броска. Понятно, что это единица. Хорошо. Теперь нам надо найти. P. б Ну, то есть где три. Это вероятность того, что вообще могло выпасть три очка. За, получается, три броска. То есть. У нас могло как три очка выпасть? Но ну, могло с первого броском. Это то есть сразу тройка выпадает. Это один вариант из шести. Дальше. За два броска мы уже находили один вариант из 18. Ну и, соответственно, за три броска, один вариант из 216. Почему? У вас комбинация только 1-1-1, которая дает за 3 броска, тройку в сумме. При этом количество комбинаций, то есть 6 на 1 бросок, 3 броска, то есть в третьей степени 216. Ну и здесь, соответственно, получается 49 216. Ну и теперь мы все это хозяйство подставляем. То есть, что было сделано именно 2 броска, если выпало 3 очка. То есть, это будет 1-18 умножить на 1 и... Делить на 49 216. То есть 1 18 на 216 49. Там немножко сократится. В общем, получается 2 12 49 это примерно 0,244. А нам надо округлить до сотых. То есть, ну, понятно, что 0,24 примерно округление будет. По-моему, вот это геморрой. Ну, самый настоящий, конечно, можете запомнить. В принципе, тут все логично, все расписывается. Но есть костыль. Костыли это клево. Смотрите, у нас должно выпасть три очка. Как мы это можем получить? В принципе, мы можем с вами сразу запулить тройку. То есть, при первом броске. И тогда второй и третий делаться не будут. Но, а давайте посчитаем, сколько комбинаций у вас с троечкой первой. У вас здесь возможно 6 комбинаций, здесь 6 комбинаций. То есть всего будет у вас 6 на 6, 36 возможных комбинаций, в которых первой будет стоять тройка. Понятно, что мы потом не бросали бы, но если бы бросали, было бы 36 комбинаций. Теперь давайте посмотрим второй момент. То есть, а если мы 2 броска с вами сделаем, то есть у нас должно получиться 1, 2, 2, 1. Если бы мы продолжали, то здесь 6 возможных комбинаций, здесь 6. То есть всего 6 плюс 6. 12 возможных комбинаций. И третий бросок, ну там без вариантов, у нас должно было выпадать 1, 1, 1 это только одна возможная комбинация. Сколько всего? 49. А сколько при двух бросках? 12. Вот вам вероятность, 12-49, 49, простите, совпало, совпало. Костыль гораздо проще, чем формула Байеса. Но если вы, конечно, клевый математик, и вы знаете Тервер, понятно, что костыли не для вас. Давайте посмотрим дальше. Найдите наибольшее значение функции. Ну, что у нас там есть? У нас есть производная. То есть сразу находим. Производная 2х квадрате. То есть производная х квадрате это 2х, но умноженная еще на двойку это 4х. Минус 12х это минус 12. Производная натурального логарифма это единица делить на х, кто не знает формулу. То есть у нас будет плюс 8 на единицу делить на х, там 8 делить на х. Приравниваем к нулю. То есть 4x квадрате минус 12x плюс 8 там, делить на x равно 0. Ну, в принципе, можно рассмотреть сразу же x uh, квадрате минус 3x плюс 2 равное 0. x при этом не должен быть равен 0. И тогда мы получаем с вами по Вьета, там, сколько у нас сумма корней 3 произведения 2, то есть корни 1 и 2. То есть единица, двойка, x не равны 0. Чертим прямую. Отмечаем на ней Полученные точки. То есть вот у нас есть двойка, у нас вот здесь есть единица, у нас есть пустой нолик. Ну Дальше расставляем знаки, то есть подставляем. Возьмите 100, подставьте, получите положительное, потом отрицательное, потом положительное. А вот э, меньше нуля в принципе подставлять не надо. Почему? У вас натуральный логарифт, то, что логарифмируется, должно быть больше нуля. То есть фактически вот это принимается положительным числом, его можно не рассматривать даже. Ну и теперь смотрите, плюс, значит функция возрастала, минус стала убывать, плюс возрастала. То есть вот это у нас с вами точка максимума. И нам необходимо наибольшее значение. Смотрим, о, клево, у нас точка максимума как раз попадает на промежуток от 12,13 до 14,13. отреза, конечно. Ну, соответственно, наибольшее значение в ней и будет. Поэтому мы находим y от 1. Что будет? Будет 2 на 1 в квадрате, минус 12 на 1. Плюс э, логарифм от единицы натуральный, он равен 0. То есть 8 на 0 писать не будем. Ну и минус 5. В таком случае, что тогда у нас с вами остается? 2 так, мин, минус 15 остается. Вот я в арифметике, конечно, не силен. Хорошо. Давайте глянем, что у нас там дальше. Решите уравнение. У нас есть третья степень, есть синус 2х. Ну прям вообще, как боженька написал задание давайте подумаем, что мы можем с вами сделать. Ну, во-первых, синус 2х по формуле двойного угла. Это у нас 2 синус косинус х. Ну, не забываем, что еще на 2 корень из 3 умножить все это хозяйство. То есть, если мы все перенесем, например, в правую часть, мы получим 4 косинус куб х плюс 4 корень из 3 синус 2. Sin2... Какой синус 2х? синус х на косинус х, мы же двойной угол-то убрали с вами, минус 7 косинус х равно нулю. Что мы видим? У нас есть косинус х везде. Естественно, мы что сделаем? Уберем за скобки. Если сократите, лишитесь корня. Получается 4 косинус квадрат х плюс 4 корень из 3. Так, синус х минус 7 равно нулю. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Поэтому мы смело косинус х приравниваем к нулю. Или, вот смотрите, у вас здесь синус х, здесь косинус квадрат x. Синус х по основному геометрическому тождеству можно, конечно, заменить с использованием корня, но это будет геморрой. А вот косинус квадрат на синус меняется прекрасно. Это единица минус синус квадрат x. Мы можем записать 4 на единицу минус синус квадрат x плюс 4 корень из 3 синус x и минус 7 равно 0. Так, давайте единичку сюда подставим, отдельно его рассмотрим. Ну, если раскрыть скобки, привести подобные, то у вас получится 4 синус квадрата х минус 4 корень из 3 синус х плюс 3 равно 0. Естественно, тут дискриминант. Что у нас там получается? 48 минус 48. Вот, я не увидел полный квадрат. Значит, синус х у нас с вами будет 4 корень из 3. Делить на 2 на 4. Ну, это корень из 3 на 2. То есть мы получаем, с одной стороны, косинус х равный 0 с другой стороны, синус x равный корень из 3 на 2. Но остается мелочь дорешать. Да То есть, в первом случае, корни вида π на 2 плюс, например, там π, m, m принадлежит z. Во втором случае, с одной стороны, π на 3 плюс 2 πkk принадлежит z. И еще с одной стороны 2π на 3. Кто не знает табличные значения, тому делать нефиг, учите тригонометрию. Хотя базы, ну без нее как-то вообще не комильфо решать. Это ответ у нас на пункт А. Теперь давайте отберем корни на отрезки от минус 4π до минус 3π. Давайте сразу чертим единичную окружность. В ЕГЭ пишем с помощью единичной окружности. Отберем корни на отрезки от минус 4π до минус 3 3π. Отмечаем минус 4π. Это у нас вот здесь. А вот тут сейчас у гуманитария хуже в трубочку свернулись. Отмечаем дугу. В общем виде отмечаем корни. π на 2 плюс πm. 1 здесь. Второй здесь он не попадает. π на 3 плюс 2π здесь. 2π на 3 плюс 2πn вот здесь. То есть понятно, что у нас есть попадание. То есть первый корень, второй корень, третий корень. Как их найти? Со вторым все элементарно. Мы к минус 4π прибавляем четверть окружности, это π на 2. И, соответственно, получается у нас минус 7π на 2. А дальше с первым то же самое. К минус 4π мы прибавляем фактически вот эту дугу. Она у нас равна π на 3. То есть плюс π на 3. Что у нас там будет? Ты вот минус 1 π на 3. И аналогично третье. Корень находим, то есть ну, только мы из минус 3 лучше пи вычтем эту дугу пи на 3. Получается минус 3 пи минус пи на 3. Это у нас минус 10 пи на 3. Хорошо, давайте дальше. А дальше у нас основание пирамиды S ABC. Прямоугольный треугольник ABC с прямым углом при вершине С. Высота пирамиды проходит через точку B. Докажите, что середина ребра SR равна длина от вершин B и C. Угу. Ну, давайте нарисуем какую-нибудь пирамидку. Вот я ее сделаю вот таким образом, типа вон там перпендикуляр, там перпендикуляр. Красиво, по-моему, получилось. Ну да ладно. Здесь А, здесь Б, здесь С, здесь буква С. Так, хорошо. Докажите, что середина ребра SA. Давайте обозначим буквой М. И что там надо? А, рудульда от вершин B и C. Ну, понятно, что вам надо доказать, что BM равно MC. Кстати, MC будет виденная. Как это доказать? Доказывается это крайне легко. Давайте глянем. Вот у нас по условию с вами... Э, что там? Высота через точку Б, то есть SB перпендикулярна плоскости основания. То есть она будет перпендикулярна любой прямой, лежащей в основании, в том числе и прямой АВ. Значит треугольник какой получился? ABS прямоугольный. В таком случае BM у нас это медиана из прямого угла. А раз это медиана из прямого угла, то она равна чему? Правильно, половина гипотенузы. То есть BM будет равно AS на 2. Дальше, что мы с вами сделаем. Вот у нас, как написано, SB перпендикулярно плоскости ABC. При этом BC перпендикулярно AC по условию, что там прямой угол. И что получается-то? Так BS это проекция SC на плоскость ABC из-за того, что у нас SB перпендикулярно. Следовательно, по теореме, по моему обратной теореме трех перпендикуляров, SC перпендикулярно AC. Значит, треугольник какой получился? правильный прямоугольный. Значит, СМ это медиана из прямого угла. Из прямого угла. И, следовательно, она равна чему? Правильно, половинки потянузы То же самое. Равно BM. Что и требовалось доказать. А, дальше. Найдите угол между плоскостью SBC, прямой, проходящий через середину ребер BC. То есть, давайте здесь тогда какой-нибудь... Ну, я уж не знаю. Там, ну, у нас пойдет вот здесь. Ну, вот она, серединка. Здесь будет точка N. Так... И SA. Угу. То есть она у нас идет вот таким макаром. Так давайте цвет другой выберем. Вот она, наша MN. Ну, естественно, для того, чтобы найти угол между прямой и плоскостью, мы можем ввести ортогональную систему координат, вспомнить метод координат. Но тут он нафиг не нужен. То есть мы опустим перпендикулярчик. Перпендикулярчик C хорошо. В общем, так, mm. вот здесь у нас точка L располагается. Пишем пусть L-середина середина SC. Тогда, если мы с вами глянем на плоскость, да даже не на плоскость, давайте докажем, что ML у нас перпендикулярно плоскости SBC. Что надо для того, чтобы доказать перпендикулярность двум Плоская плоскости. Надо доказать перпендикулярность двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости. Вот мы сказали, что L это середина. То есть сразу сходу ML, тогда у нас средняя линия, раз проходит через середину, средняя линия треугольника ACS. Значит, что у нас там? ML. Так, ML параллельно AC. А АС у нас с вами получается перпендикулярно СБ. Значит, МЛ перпендикулярно СБ. Круто. Дальше. С другой стороны у нас АС перпендикулярно БС. Значит, МЛ перпендикулярно БС. Значит, двум пересекающимся прямым есть. Можно сказать, что МЛ перпендикулярно плоскости С. BC. А раз она перпендикулярна плоскости, то уголочек, который мы ищем, это МНЛ. То есть это угол, угол между МН и, соответственно, СБС плоскостью. Теперь давайте глянем условия. У нас дано, что БС равно 2 AC. То есть, грубо говоря, 2 c здесь Х, здесь 2Х. Ну, что тогда можно сказать? Во-первых, ЛН как, сред... <laughs> как средняя линия в треугольнике СБЦ будет SB на 2, то есть Х. МЛ как средняя линия в другом треугольнике АЦ на 2, то есть Х на 2. И в таком случае у нас тангенс угла МНЛ. Это как раз ml деленное на что там, на LN. Лень. А, так, x делить на 2 делить там на что? На x. В общем, одна, вторая получается. Значит, угол МЛН. Это арктангенс. Вот это обязательно дописывайте, одно и второе. Все, давайте глянем дальше. Решите неравенство. Что у нас есть? У нас есть много всего интересного но ну, во-первых давайте сразу 0 0,4 это 4 делить на 100 да? круто это 1 делить на 25 это 1 делить на 5 в квадрате ну то есть это 5 минус 2 это нам понадобится второй момент m от x находим у нас x тупо не равен нулю средства не надо ставить x не равен 0. То есть, это условие, при котором у нас вообще неравенство решается. Потому что у нас есть логарифм. То, что логарифмируется, должно быть строго больше 0. А у нас там четные степени. То есть, и так число, вроде как не отрицательные. То есть, мы должны исключить только нолик. Второй момент, который надо понять для себя. Если у вас логарифм дан в какой-то степени... И основание логарифма тоже там в какую-то степень. То вот мы знаем, что основание выносит, о, показатель степени основания выносится как обратное число, то есть единица делить на него. Но оно еще должно возводиться в степень логарифма. Это еще один момент, который нужно понимать. И третий момент. Когда вы выносите четную степень из-под логарифма, то у вас в обязательном порядке остается модуль. Вот эти вещи мы сейчас с вами будем использовать для решения. Давайте разберемся. Вот есть у вас логарифм x в четвертый, там, 5, да еще и квадрат. Вот четверку у себя улетела, значит она должна возвестись еще в квадрат. То есть это будет 16 логарифм. Остаться модуль, так как четную степень выносили. То есть вот такая вот загогулина. Второй момент. Логарифм x в квадрате 0,4. Но ну, мы уже поняли, что это 5 в минус второй. То есть у вас вынесется минус 2 вот в таком виде. У вас вынесется 2. Но при этом, естественно, останется еще и модуль. Модуль логарифм x по основанию 5. То есть что мы в результате получаем? Получаем мы 16 логарифм модуль х так, по основанию 5. Все это хозяйство в квадрате. Вот, кстати, минус с минусом они в плюс превратятся. То есть будет плюс 28. Логарифм модуль x по основанию 5, минус 8, меньше либо равно 0. Ну, в принципе, кому удобнее, делайте здесь замену. там Логарифм модуль x по основанию 5 на конте y и решайте квадратичное неравенство. Но мы, мужики, суровые, мы сразу будем решать, используя разложение квадратного трехчлена на множители. А именно b, x квадрат плюс bx плюс c можно какая на x, -1, x там, минус первое, x на x минус второе. То есть через корни, которые раскладываются. Мы будем делать именно так. То есть понятно, что если бы вы решали, вы получили корни. И корни были бы у вас 1 четвертая и минус 2. То есть, то есть мы сразу можем расписать, что логарифм модуль x, по основанию 5, минус 1 четвертая. На логарифм модуль x по основанию 5 минус минус 2. Вот минус минус 2 так и пишите. Сейчас объясню почему. Так, да, конечно, тут еще четверка стоит. Просто она нафиг не нужна в неравенстве. Она на знаки не повлияет. Теперь следующий формул. Если вам дано в виде множителя, дана точнее разность логарифмов, то при наличии области определения неравенства мы можем сразу расписать вот в таком виде. То есть в виде линейных множителей и не париться. Поэтому мы должны 1 четвертую представить в виде логарифма с основанием 5. То есть это будет 5 степени 1 четвертая или корень четвертой степени из 5 по основанию 5. И вот это минус 2. Вот заметьте, у вас формула здесь минус. То есть если бы вы вот здесь написали как бы минус на минус же дает плюс, у вас формула бы не сработала. Поэтому мы минус оставляем. То есть это будет э, логарифм 5 минус 2. Это соответственно что там, 1 там, 1,25, да? 1,25 по основанию 5. Вот такая вот штука. То есть мы можем написать, что логарифм модуль x по основанию 5 минус логарифм корень четвертой степени по основанию 5. То есть корень четвертой степени из 5 по основанию 5. Здесь логарифм модуль x по основанию 5 минус логарифм 1,25. По основанию 5 и меньше либо равно 0. Да, вот это соответственно расписывается сразу как модуль x минус корень четвертой степени из 5. Модуль x минус 1 25. 5 минус 1 на 5 минус 1 можете не писать. Все равно это положительные значения. То есть мы на них типа сразу поделили. Теперь еще один момент. Если у вас модуль x с модулем минус, минус модуль y, то вы можете расписать как x минус y и x плюс y. При этом абсолютно любое число можно представить как модуль а положительное. То есть если у вас а больше либо равен нулю. Поэтому мы сразу модуль его вот здесь ставим и расписываем x минус корень четвертой степени из 5. x плюс корень четвертой степени из 5. x минус 1,25. Это прям идеально. Плюс 1,25. Да, кстати, вот здесь, конечно же, допишите на m от x, чтобы равносильность была. Ну и все. У нас разбито на линейные множители. То есть мы чертим сразу большую прямую, отмечаем наши точки. Что у нас там? Корень четвертой степени из пяти. Одна двадцать пятая. Минус корень четвертой степени из 5. Не, соврал. Там Сначала минус 1,25 будет. Минус одна двадцать пятая. Минус корень четвертой степени из 5. Коэффициенты при х положительные. То есть перемножаем 4 плюса, получаем плюс. значит Крайний правый будет с плюсом, а дальше тупое чередование. Нам надо меньше нуля, то есть либо равно это вот этот и вот этот. Да, с учетом, конечно, m от x у нас вот здесь еще пустой 0 появляется. Но он, в принципе, не влияет. Значит, мы сразу пишем, что от минус корень четвертой степени из 5 до минус 1,25. От 1,25 до корня четвертой степени из 5. Вот, в принципе, наш с вами ответ. Давайте глянем, что у нас дальше дано. Производство x тысяч единиц продукции обходится в Q. Миллион рублей в год. При цене P тысяч рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продукции составляет Px-Q. При этом наименьшем значении p через 5 лет, там суммарная может составить не менее 70 миллионов рублей. Надо найти, при каком значении x все это хозяйство произойдет. Так, 5 лет 70 миллионов. То есть, сразу, если мы ведем какую-нибудь s от x, она у нас должна быть больше либо равна, чем 70 на 5. Это годовая прибыль. А это у нас так, то есть s от x больше либо равно 14. То есть, наша прибыль это что это там? P x. Так только не это. Давайте вот так не будем делать. Да что я все пытаюсь написать в скобках x. То есть p x минус q. То есть минус 3x в квадрате. Минус 6x. Минус 13. И это должно быть больше либо равно чем 14. Вот это наша функция s от x. Ну что мы там с вами можем сделать? Немножко ее поупрощать. Давайте рассмотрим то есть вот эту часть. вот Это просто неравенство порешаем. Получается 3x в квадрате минус px плюс 6x плюс, соответственно, 27. И это хозяйство должно у нас быть меньше либо равно нулю. Немножко можно пообъединять. То есть написать, например, плюс x здесь 6 минус p плюс 27 должно быть меньше либо равно нулю. То есть это парабола обыкновенная. То есть s1x, давайте возьмем. То есть мы можем найти x нулевое. Это будет минус b, то есть минус 6 минус p делить на 2 а То есть здесь на 6. Ну или p минус 6 делить на 6. Найти s1 от x нулевого. То есть координат вершины параболы. То есть 3 на p минус 6, 6 в квадрате. Плюс p минус 6 на 6 на 6 минус p. Ну и плюс... 27. То есть, если посчитать, получается у нас минус p минус 6. Делить там сколько там будет? 3, соответственно, 3:36, это 1 12. Это 12, да, будет. 12, тут квадрат, тут плюс 27. И теперь давайте посмотрим на нашу параболу. Как вообще она выглядела бы? То есть, веточки у нее направлены были бы вверх. Это первый момент, второй момент. У нас так, здесь x, здесь s1x. Вот у вас есть свободный коэффициент 27. То есть пересечение оси s1x было бы в 27. А вот наша вершина. Ну, понятно, что из-за квадрата вершина от 27 и, соответственно, ниже. Ну, то есть, грубо говоря, как-то она у вас вот, вот таким вот макаром проходит. Ну, а нам что надо с вами? Нам надо меньше либо равно нулю. То есть нам надо, чтобы наша парабола хотя бы коснулась. Ну, естественно, она может там уже и пересечь. Ну, только через 27 она будет проходить, чтобы у нас был промежуток. Но ну, минимальная будет, когда она в вершине окажется. То есть смысл в чем? А смысл в том, что наша вершина, даже не сама вершина, а координата S1 получается ну, по-русски Y. То есть, ордината нашей вершины должна быть равна нулю. Поэтому мы пишем p-6 минус в квадрате делить на 12 плюс 27. Ну, вообще, конечно, меньше либо равно нулю должно получиться. То есть, меньше либо равно нулю. В таком случае, что мы там можем сделать? То есть, p-6 минус в квадрате должно быть больше либо равно, чем 27 на 12. Что это у нас там? 9 на 3. Это 3 на 4. То есть, получается, что p минус 6 в квадрате больше либо равно, чем так, 9 на 3, 3 на 4, 9 на 9. То есть это 9 на 2 и соответственно в квадрате. То есть можем расписать p минус 6 минус 18, p минус 6 плюс 18 должно быть больше либо равно 0. Ну понятно, p положительное число, то есть вот это мы не рассматриваем. То есть p минус 24 должно быть больше либо равно 0, значит p должно быть больше либо равно 24. А нам с вами необходимо найти минимальное? Минимальное. Ну понятно, что в ответ тогда пойдет просто 24. Давайте глянем 16 -е. Что у нас? Точки А1, Б1, С1, стороны середины сторон Б, АС и АБ с треугольного треугольника А, Б, С. Докажите, что окружности описано около треугольников. Так, пересекается в одной точке. Хорошо, нарисуем наш треугольник. Вот он у нас треугольный треугольник А, Б, С. Даны середины сторон на AB. Это С1. Соответственно, на БС А1. Ну и у нас тут есть еще b1. То есть вот наши треугольники получились и есть какие-то окружности описаны около этих треугольников. Ну давайте нарисуем вот типа вот у нас раз окружность, типа два окружность. Криво, конечно, получается. Ну да ладно. И три окружности. Вот это еще зараза должна пройти через вот эту точку. Ну, ладно, бог с ним. Яйцо получилось. Будем считать, что это окружность. Так, то есть сразу, кстати, точки тоже расставим. Они понадобятся потом в центр окружности наших. Вот так это все выглядит. Пересекаются они пусть там в точке. Вот здесь М. Нам понадобятся с вами C1M, MB1 и A1M. Что мы можем рассмотреть? Вот, давайте рассмотрим, ну, скажем так, что M ⁇ это точка пересечения окружностей описанных, описанных, как я не люблю писать, вот это, около треугольника AC1, то есть вот AC1B1 и треугольника A1B1C. То есть нам надо доказать, что третья окружность тоже через эту точку пройдет. Клево. У нас около четырехугольника AC1MB1 описана окружность. Что говорит о том? Это говорит, что угол А плюс угол C1MB1 в сумме 180 градусов. Следовательно, можно сказать, что угол C1MB1 это 180 минус угол А. Аналогично абсолютно, если посмотреть на четырехугольник А1МВ1С, мы можем сказать, что угол а 1 мб 1 это будет 180 градусов минус угол С. В таком случае угол С1МА1 это 360 минус 2 предыдущих угла. То есть это угол А плюс угол С. Но дело в том, что угол А плюс угол С... В сумме с углом B дают 180 градусов, что углы треугольника. Это значит, что около нашего четырехугольника B C1 M A1 можно описать окружность. Описать окружность. Но вот смотрите, у вас C1 B 1 лежат на окружности первоначальной. Ну, значит, и М будет лежать на этой окружности. Ну и значит, данная окружность первоначальная, которую мы построили, тоже проходит через точку М. Вот, в принципе, доказательства. Теперь давайте пункт Б. У нас данные длины АВ, АС и BC. Найдите радиус окружности, вписанный в треугольник, вершины которого через центры проходят. То есть вот наш треугольничек. Давайте только введем обозначение. Здесь, например, О1, О2, О3. Вот наш треугольник. Раз пошел, два пошел, три пошел. Нам понадобится чуть-чуть еще точек. Вот здесь точку пересечения c 1 м и О1А мы обзовем буквой N. И давайте достроим, например, треугольник c 1 о 1 o 2 и, соответственно, О1МО2. Вот смотрите. Треугольник о 1 с1О2 он будет равен треугольнику О1МО2. Почему они будут равны? Они по трем сторонам будут равны. Но ну, О1С1 и О1М это радиусы первой окружности равны. С1О2 и О2М это радиусы второй окружности равны. О1О2 у них общее. При этом понятно, что треугольник, например, С1О2М, он равнобедренный. Потому что образован... Двумя радиусами одной окружности. Следовательно, мы получили, что О2N это с одной стороны бисектриса из-за равенства углов. Точнее, равенство вот риса. То есть у вас треугольники равны, значит, вот здесь уголочки равны. Ну, а так как это бисектриса равнобедренным, она же высота. Это говорит нам о том, что о, 2, О, 1 перпендикулярно А, Б. Ой, вот, как перпендикулярно А, Б? Мне чуть не поплохело сейчас. А, перпендикулярно С, 1, М. Но вот с другой стороны, посмотрите на уголок. Ну, например, угол А, С, 1, М. Дело в том, что А, М у вас проходит через центр, через центр окружности. Значит, это диаметр. И у вас угол опирается на диаметр. То есть он равен 90 градусов. Что мы получили? А мы получили с вами, что АВ в таком случае тоже перпендикулярно С1М. Это говорит о том, что О2, О1 параллельно АВ. Абсолютно аналогичным образом доказывается, что О1, О3 параллельно СБ и О2, О3 параллельно АС. Один в один. Теперь смотрите: если вы посмотрите на треугольник, например, АБМ а, И треугольник О2О1М. Они будут подобны. Но ну, почему? У них общий угол один. И из-за параллельности, например, у вас угол О1О2М и угол БАМ будут равны. То есть, равенство двух углов есть. Углы будут равны как соответственные при двух параллельных и секущей, в данном случае, например, АМ. Раз они равны, подобные, то мы можем сказать, что О2О1 будет относиться к АБ абсолютно так же, как О2М относится к АМ абсолютно так же как МО1 относится к МБ. А далее можно совершенно в том же формате доказать, что, например, МО1 к МБ относится так же, как МО3 к, получается, МС. И так же, как, соответственно, наша О1О3 относится к BC и О2О3 относится к AC. Ну, естественно, отношение это будет 1 к 2. Почему 1 к 2? Ну, дело в том, что у нас MN относилось к MC1 как 1 к 2, потому что точка N получалась из за равенства там треугольника в середины C1M. Ну, поэтому 1 к 2. Все в принципе. Следовательно, треугольники подобны. Элементы их относятся один к двум. Соответственно, можно сказать, что и радиус вписанной окружности в треугольник О1, О2, О3 будет составлять половину от радиуса окружности, вписанной в треугольник АВС. Ну, давайте найдем полупериметр треугольника ABC. Сколько там у нас даны? 17, да? То есть это 17 плюс 17 плюс 16... Делить на 2. Это соответственно 25. Найдем площадь треугольника АБЦ по теорем Герона. Там это будет корень из 25 на 8, на 8 и на 9. То есть 25 минус 17, минус 17 и минус 16. То есть будет 5, 8 и 3. В таком случае радиус около АБЦ, вписанный в АБЦ это площадь. То есть 5 на 8 на 3 делить на полупериметр. Ну, тут будет 5. То есть, это у нас 24 пятых. Ну, а следовательно, радиус, вписанный в O1, O2, O3, это уже будет 12 соответственно, пятых. Или 2,4. Вот, в принципе, все решение. Давайте дальше. Найдите все значения, а при каждом из которых система уравнений имеет единственное решение. Из, грубо говоря, второго уравнения. Сразу y равно x минус а, там получается плюс 1. То есть у нас единственному значению x, ну, каждому значению x соответствует единственное значение y. То есть, фактически, если мы подставим в первое уравнение то, что мы выражали, то есть x минус А плюс 3 в квадрате, плюс, так, вместо y у нас x минус a плюс 1. То есть это будет x минус, соответственно, 1 в квадрате, ну, минус a минус 7 вторых равно 0. То есть, если мы решим это квадратное уравнение так, чтобы у него был единственный корень x, то мы получим единственное значение y. Это будет ответом на вопрос, когда у нас система имеет единственное решение. Ну, в принципе, что надо сделать? Раскрыть скобки. То есть, единственное, вот давайте единственное, единственное, вот так напишем, чтобы можно было раскрывать. Получается x в квадрате минус 2x на а минус 3 плюс а минус 3 в квадрате плюс x в квадрате минус 2x плюс 1 минус а минус 7 вторых равно 0. Дальше надо довести до стандартного вида квадратного уравнения, то есть группировать x в квадрате, x, просто x и свободные коэффициенты. Единственное, надо даже до раскрывать, то есть минус, вот смотрите, минус 2х минус, минус на а минус 3 и минус 2х. Вот у них минус 2х, если вынести, в скобках останется а минус 3 плюс 1. То есть это можно написать 2х, а минус 2. Дальше, здесь, конечно, 2х в квадрате будет. Ну и, соответственно, остается раскрыть немножечко, то есть плюс... А в квадрате минус 6А, минус А это минус 7А. Плюс 9, плюс 1 это плюс 10. И плюс 10, минус 7, вторых, минус 3,5 это 6,5. Все. Дальше дискриминант Дискриминант должен быть равен 0. Ну, только я буду не дискриминант находить. Давайте, а четверть дискриминанта. Это сначала коэффициент B делится на 2. То есть это, вот эта двойка фактически не рассматривается. То есть будет А минус 2 в квадрате. И минус не 4а, а просто минус а То есть минус 2 на а в квадрате минус 7а плюс 6,5. Ну, естественно, нам необходимо, чтобы дискриминант равен был 0, чтобы одно значение. Что тогда будет? а в квадрате минус 4а плюс 4. Минус 2а в квадрате там, плюс, соответственно, 14а минус 13 равно 0. Получается минус а в квадрате плюс 10 а минус 9 равно 0. ну или а в квадрате минус 10 а плюс 9 равно нулю. понятно потеряем вето в сумме 10 произведений 9 то есть с одной стороны а единица с другой стороны а 9. Вот в принципе все решение. Дальше. для действительных чисел x обозначим через вот эти квадратные скобки от x наибольшее целое непревосходящая x, и, соответственно, ну вот у вас получается он 11 четвертых, по факту это целая часть числа. Существует ли такое натуральное n, что вот эта сумма была равна n? Ну, что мы можем сказать? Во-первых, целая часть числа, вот n делить на 2 выделенная она, всегда будет меньше, либо равно самому числу. Причем она будет равна тогда и только тогда, когда ну, число целое получается. Понятно, потому что он 11 четвертых явно у нас... Больше, чем целая часть от 11 четвертых. А вот если бы вы взяли двойку и там, и там, то они одинаковые были бы. Поэтому мы максимально возможное возьмем. То есть n делить на 2 плюс n делить на 3 плюс n делить на 9. Это максимально возможная сумма, даже не целых частей. То есть знаменатель у нас будет 18 общий. Что тут у нас? На 9, там на 6, на 2. 9n плюс 6n. То есть 17n. Это число у нас... С вами явно всегда меньше, чем n. Соответственно, такой вариант невозможен. Если у вас наибольшие возможные варианты чисел ну, меньше, чем n, то уж целая части подавно, скорее всего. Теперь пункт b. Та же самая бодяга. То есть, берем, складываем сами числа. Что у нас там выходит? Общий знаменатель 2, 3, 5, то есть 30. Соответственно, здесь 15, здесь 10 и здесь там 6. 15n до 10n. В общем, получается у нас 31n. И должно вот это получиться n плюс 2. Ну, То есть, выходит у нас 31n равно 30n плюс 30 на 2. Следовательно, n будет равно 60. То есть, мы получили целое число. Единственное, давайте проверим на всякий случай. 60 делить на 2 плюс 60 делить на 3 плюс 60 делить на 5 это 30 20 до 12 это 62 то есть это 60 плюс 2 все верно получили да значит такой возможный вариант теперь пункт в сколько существует различных натуральных n ну вот смотрите если мы возьмем с вами какие-нибудь q там, r какой-нибудь k m это остатки отделения числа n, что там у нас, 2, 3, 8, 23, 2, n на 2, 3, 8, 23 соответственно, то мы можем с вами написать сразу же, что, например, n минус q, Делить на 2 это целая часть n на 2. Но ну, это логично. Вот, даже вот пример возьмите для себя, чтобы понять 11 четвертых целая часть 2. Вот, 11 делить на 4 в остатке дает 3. 11 минус 3 делить на 4 как раз даст целую часть 2. Ну и соответственно то же самое, что n минус r делить на 3. Это у нас n делить на 3. И аналогично дальше. Тогда данную сумму, то есть именно целых частей, мы можем написать через их остатки. То есть это n минус q делить на 2, плюс n минус r делить на 3, плюс n минус k делить на 8, плюс n минус m делить на 23. Ну и, естественно, это все должно равняться n плюс 2021. Что мы с вами будем делать? Естественно, приводить к общему знаменателю. Знаменатели тут достаточно гадкие. То есть здесь на 276 придется умножать. Здесь, соответственно, на 184. Здесь на 69. И здесь на 24. В таком случае у нас с вами получится, когда вы все это умножите и посчитаете. Вы получите 553n минус 276q. Минус 184r, минус 69k, минус 24m. И вот здесь у вас написано 3 на 8 и на 23. То есть это 552 равно n плюс 2021. Ну а дальше если привести к общему знаменателю и выразить n. Вы получите, что N равно 276Q, соответственно, плюс 184R, плюс 69 кашки, плюс 24M, ну и, соответственно, плюс 552 на 2021. Теперь смотрите, давайте подумаем над остатками. Ну вот, что касается R и M, то количество... Давайте. Количество остатков R у вас 3 штуки. Однозначно. Ну, потому что распределение на 3 вы можете получить в остатке 0, 1 или 2. Количество эмок в остатках, то есть возможных вообще эмок. Ну, соответственно, 23 штуки. Понятно, это дело, что это там 0, 1, 2 и так далее до 22. Количество остатков Q. У вас две штучки. 0, 1. Но вот теперь самый момент: количество остатков k, конечно, 8 штук. Ну, это вот 0, 1, 2 и так далее до 7. Но у вас для каждого q однозначно идет интерпретация k. То есть, если qabel равно нулю, То есть у вас нацело делится на два числа однозначно. Какие возможные варианты k будут? k будет возможно только 0, 2, 4 6. Потому что четное число при делении на 8 только это даст. Если q равно 1, то есть вы нечетное число делили на 2, значит k равно 1, 3, 5, 7. К чему я это все делаю? Дело в том, что всего остатков тогда будет... Сколько? Три штуки отсюда, для каждого из трех 23 отсюда, для каждого произведения отсюда 2 возможных Q, для каждого Q только 4 к остатка, а не 8. Ну и всего это получается 552 штучки выходит. Ну а дальше, так как это все разные числа, при подстановке сюда вы будете однозначно разные N получать. Ну и соответственно их всего будет 552 штуки. В принципе все. Задание разобрано, вариант разобран тоже. Если вам понравилось, вас лайк, подписка, рассказы друзья. Все, как обычно, вы молодцы, если готовитесь и особенно если досматриваете до самого конца. До новых встреч, дорогие друзья.